Ч? Что это? Кто это стучался? Вот Откройте нахуй. А... Ай! О. Вы Здравствуйте, кто? Здравствуйте, гражданин, я полицейский, я прибыл сюда по вызову. Мне сказали то, что здесь было произведено убийство. Нету, убийства никакого никого не убивали. Дайте осмотреть ваш дом. Засмотрите, да, да. Ты чё, рассказывай там это, чё, где у тебя все лежит, я чё, знаю все? А у меня ничего нету, это но новый дом, я тут не, не обустроился еще. блядь. Так, ладно. Так, вот эта вещь меня пугает, но я ее просмотрю чуть позже. Ладно. Так. Это ваша комната, да? Да, да. Что же. Зачем вам порох? Порох. Неужели вы создаете гранаты? Нет, Новый год же был, я петарды делал. Для детишек а, производил. Ну ладно. Подрабатывал так <плыв> вот. Зачем вам поводок? Не знаю. Вы любитель BDSM? Нет, я нет, нет. Э, я просто хочу свою ферму сделать. БДСМ ферму. Нет, просто к свинь... куриц там привожу. Вот. Точно куриц? Да. И свиней? Т Только куриц и овечки такие. Хорошо, хорошо. Так, а это чья комната? Моей мамы. а вот Зачем она... вашей маме карта клада? Что за Клад. Ну, в смысле, это нет, но ну, типа это у нас просто недавно не родился второй сын мой брат, вот она для него сюрприз приготовила, она спрятала там конфеты ему и типа, чтобы он там искал их. Вот карту ему но... дает, и он бегает по миру ищет конфетки. А можно вопрос, где они? Кто они? Ну они, мать, ваш брат. А, они сейчас уехали на дачу, просто тут слишком шумно, постоянно приходят мои подписчики, мешают им жить нормально, вот. Зато тут они, видишь, как Подписчики? Создают. Подписчики, да, я популярный. Ютубер? Да, я популярный ютубер. У меня 300 миллионов подписчиков О. в инстаграме и на ютубе 90. Блин, понятно, звезда ебаная какая-то, я пошел вниз. Хорошо. Так, надо осмотреть здесь все. так... Зачем вам здесь сундук? Я это заметил. А, там хранится чупа-чупс для моей младшей сестры. Это когда она проказничает, я ей дарю его, это так. Чтобы она не находила просто его. Серьезно? Да, она типа Под очень... Лестницей. Да, но она любит искать, тут она точно не будет искать, я вот его тут храню. Если что, вдруг она такая типа... ОБА! И... Так. Вот. Так, мне нужна минутка. Подождите, надо все расписать в твоей бумажке. Я написал, mm. пройдемте дальше. Так, зачем вам кактусы и что это? Я забыл. Ну, вы же видели, моя мама любит очень сильно кактусы, она их выращивает. А, а тростники выращиваю я, потому что я вижу у них спокойствие и миротворение. А ну ладно, изъятие всего этого. Я думаю, вы это будете использовать не по назначению, поэтому, да. Вот. Так, у вас есть ферма, да? Да, да, мы производим хлеб, бабушки International называется наша компания. Вот, мы создаем. А вы тоже понимаете то, что из этого могут вырастить как таковую коноплю, либо еще какой-то. Не, -то... только хлеб, а даже только пшеница, тут ничем вообще не пахнет. Точно. Да, но только хлеб, видите, оно, они, они совсем зеленые. Какая, какая конопля? Совсем зеленая. А, ну ладно. Так, а это что? Бассейн, бассейн. Ну, мы можем себе позволить, мы уже богатые люди. Просто сидим, отдыхаем. Ну ладно, кайфово, мне понравилось. Так, ну ладно. Вроде бы я все проверил. Ладно, давайте дес... А, нет, стойте. Я не проверил одно место. Что это такое? Стойте, вы не проверили крышу. Кры... Крышу? Да. А, да, точно, точно. Ну ладно. Крыша. Ну... Так, а нахера вам тыква? А, ну, просто выращиваем тыкву. Так, изъятие, изъятие, ладно, ладно. Вы нарушаете закон 1503. Все. Так, деревья. Вот зачем вам деревья? Вот вы выращиваете деревья. Это очень странно с вашей стороны. Очень. Ну, это... На. Зона Чила, я ее так называю. Это я сижу и вдохновляюсь, чтобы написать новый хит от Вот смотрю на деревья, они у меня успокаивают. У них так листики колышатся, но это просто пипец. Понял вас. Так, ладно, тогда я проверю ваш подвал и все, и пойду. И зачем мы его заделали? Кого заделал? Блин, я, конечно, с вас фиги. Вроде бы подумал, нормально граждане нужен. Ну ладно, сейчас проверю, что у вас какие-то поршни. А чё за яма? Эй! Э! Э! Нет! Выпусти меня! Э! Э! И так будет с каждым. <связывая> <связывая> он не знал, что у меня там живет кошка. <связывая> Я убийца. Минус один мусор. И не больше никого сюда не впущу. <связывая> меня зовут соленая сосиска. Я серийный убийца. О, он выпал из мира. Хороший котик. Еще один день прошел успешно. Ты что думал, я не вернусь? Я призрак нахуй. думал, у меня нет лука. Тебе пизда. Нет, я плаваю, я плаваю, я плаваю. Стой, подумай, подумай, подумай, не надо, не надо, стой, подожди, подумай. Успокойся, смотри. Смотри, вот так вот делаешь. Смотри. У меня есть фонарик. Смотришь, да? Смотришь, да? Да. Yeah. Вот смотри, у меня есть фонарик. Смотри, мне говорили, что... Вот смотри, вот есть паучий глаз. Это очень полезная штука, скушай ее. если ты будешь смотреть на лампу 30 секунд, тогда ты вообще охуеешь. Вот съешь и смотрела на, на, на лампу, смотри. Ну съешь. Я есть, не хочу. Я не хочу есть. А, ну смотри, тогда просто на лампу сейчас еще? Ну, Я стою, посмотрю, если что, не бойся. Смотри, смотри. Ты меня. бы раз подписчики меня спасли я так понял что он может спавниться в моем доме а либо это охуел бы.